1944 года В результате львовско сандомирской операции Красная Армия завершила освобождение Советской Украины. В обозе отступающих фашистских войск бежали на запад и главари украинских буржуазных националистов. Сподвижники Бандеры и Мельника надеялись получить из рук Гитлера самостийность, патент на грабительство и закабаление собственного народа. При поддержке иерархов униатской церкви предатели от отщепенцы создали вооруженное формирование для расправы над патриотами насильственного насаждения бесчеловечного нового порядка. После краха гитлеровской Германии руководители организации украинских националистов ОУН нашли себе новых хозяев. Их взяли на содержание американские и английские спецслужбы. Услуги ауновцев нужны были для того, чтобы посеять в западных областях Украины очаги напряженности с помощью террора и диверсии, сорвать планы мирного строительства. Что с тобой? Микола, Микола, лыженько, пришли. Микола. А, чё? Шанцов, Да, Евгений Иванович. Знаю. Знаю, как же. Когда это случилось? Есть, товарищ генерал. Звонила Сочи. На рассвете в Яблоневке убили Мельничука и всю семью. Не пощадили даже детей. Ничек. А кто это? Отличный парень, председатель Сельского совета. Прекрасная семья. Господи, когда все это кончится? Уже год как нет войны. Ты уходишь. У нас сегодня с тобой выходной. Ты обещал Паше, он тебя ждет. Позови его. 17-й. Сушенцов, машину к дому. Буду у генерала Сачева. Сын. Ты не против, что я тебя так называю? Как? Сын. Нет. Хорошо. Я рад. Ну, ты меня иногда будешь называть сыном. Белоу. Обязательно буду. Теперь ты и а? У тебя на войне погиб отец, мать, брат. А у меня мой маленький сын. Ну ладно, значит так. Выходной у нас сегодня отменяется враг не дает нам выходных ты не расстраивайся хорошо мы с тобой все наверстаем хорошо В общем, обстановку на границе обычной не назовешь. Только за июнь более 100 бой столкновений с сауновцами. Около 80 убито, 196 взятых в плен. Наши потери значительно меньше, но 16 убитых и 38 раненых. Извините. Калюжных слушает. Я слушаю вас, говорите. Буду через час. Юрий Николаевич, а как помогает вам партийные комсомольские организации пограничья? В крупных населенных пунктах созданы добровольные вооруженные отряды. Ну а главное, что они ведут большую воспитательную работу среди местного населения. Спасибо, Юрий Николаевич. А что нам скажут наши чекисты? Замечу, что после разгрома основных сил ООНовцев противник изменил тактику. Бандиты держатся мелкими группами, не более 8-12 человек. Засели на дальних хуторах, залезли в бункера. Наиболее активно панда руководителя краевого провода, некого Рогозного. Кстати, у нас есть сведения. На него делают определенную ставку и разведки Запада. Я вам скажу прямо, товарищи. Та часть населения, которую бандиты держат под страхом, будет полностью с нами, если увидит нашу силу, нашу способность защищать людей. Такая Компартии Украины решительно требует покончить с остатками бандитизма. Это, если хотите, важнейшая государственная задача. Я только что узнал в лесу убит мой племянник-студент. Почерк тот же Оуновский. Президиум Верховного Совета Украинской Социалистической Республики, правительство ОССР и Центральный Комитет Коммунистической Партии Большевиков Украины предоставляют участникам украинско-немецких националистических банд последнюю возможность покаяться перед народом и честным трудом искупить свое вино. Это последний срок и последнее предупреждение. После указанного срока всем участникам банд будут применены строжайшие меры, как к изменникам Родины и врагам советского народа. Ты только из-за этого пришел? Я же предупреждал... ...не появляться здесь. Прости, Святой Отец. На душе смутно. Боишься советов? Я никого не боюсь. Напрасно. Советы к таким, как ты, беспощадны. Но учти, сын мой. Бояться это не значит трусить. Бояться значит быть осторожным и предусмотрительным. Этому надо учиться. У кого? И у большевиков можно кое-чему научиться. Тому, например, как завоевать народ на свою сторону, которому ты не доверяешь и правильно делаешь. Но помни одну заповедь. С народом надо быть поаккуратнее. Прихожане жалуются, зверствуют, а унутся. А как иначе? Тех, кто с коммунистами не жалеет, кто стоит в стране, выжидает. Не трогай. А иначе люди действительно пойдут за советами. Степан Бандера сказал, что наша власть Должна быть страшной. Тайна, да, страшной, а явно гуманной. Все эти слухи приписывайте больших векам то, что сами творите. Пугайте их войной с англоамериканцами. Не забывайте об атомной бомбе, которой у советов нет. А пастыри всегда будут с вами, как и раньше. Настроением? очень хорошее. Ну, раз Садыка говорит хорошо, значит, так оно и есть. Будьте, ребята, на чеку. Наряд! Смирно! Далее. Ну что, Ворон? Ковалев, осмотреть КСП. Есть? Садыков, кустарник. Есть. Товарищ лейтенант, 208-й знак Банда в сторону леса проведите меня к офицерам оружие руки я да нелюк проведите меня к офицерам связать успей отставить идемте со мной руки рядом сидеть Заберите его. Что это значит? Мы шли с бандой. Долго объяснять. Заберите. С бандой, говоришь? Охранять есть. Товарищ лейтенант. Значит так. Тут двое Да Видим, под прикрытием банды. Думаю, оставлю Садыкова. Пусть ждет тревожную группу. Иду на преследование. Спасибо. Пускай собаку! Вперед! Люк Николай Богданович, ауновец по кличке Тур? Точно так. Сидите, пожалуйста. Мы не смогли найти ответа на один вопрос. Что Вас, учителя сельской школы, привело в банду националистов? Во время войны нашу молодежь угоняли насильно в Германию. Я не хотел. Пришлось уходить от облавы. В одном селе познакомился с Олесьей. Поженились. Появилась дочь. Извините, может, вам не интересно? Продолжайте. В 44-й меня призвали в армию. С вечера военком отпустил домой. Утром меня ждали на сборном пункте. Но ночью... Ночью пришел Рогозный со своими. Схватили. У нас на глазах изрубили семью красноармейца, топорами. Олесь упал без чувств, но я.. Я стою с дочкой на руках, но не знаю, что делать. Рогозный подошел, поднял меня дулом автомата подбородок и сказал. Кто сказал? Сказал, запомни, Данилюк. С этого часа ты служишь нашему святому делу. Будем вместе хлебать горе за на, на Украину. Ну, а продаж тебя ждет такая же участь. Тебя и твою семью. Ну, вот так я. И чем же вы занимались? Как отрабатывали? Писал в А как оказались на Западе? По воле того же Клима Рогозного. С краевого провода. В местечке Камфберен, недалеко от Мюнхена, нас учили в шпионской диверсионной школе. Дальше. А потом привезли на Восбаденский аэродром. Усадили в самолет без опознавательных знаков. И ночью, ночью сбросили на территорию Польши. С нами был американский разведчик, Мертон. Он еще в Мюнхене мне предложил работать на американскую разведку. Ну, и я согласился. Цель его появления? Прибрать к рукам националистов, недовольных советской властью и новыми порядками у Польши. Ну, и заставить их работать на себя, то есть на американцев. Почему вы появились только с Вороном? Выяснить обстановку. Ну, а потом Мертона и Жара перебросят через границу сюда. Мертон ищет встречи с руководством подполья. Вам Рогозный доверяют? Кажется, да. Он мне даже доверил свою личную тайну. Кулью. То, что у него находятся архивы немецкой агентуры. А где он их хранит? Я думаю, что этого никто не знает. Мертон информирован о списках? Да, по совету Рогозного я проговорился. Как он реагировал? Сделал удивленный вид и больше ничего. Это для него приманка, будь здоров. С женой встречались? Да нет, меня не разрешали. Перед уходом на запад я соскочил на день. Потом думал прийти с половиной. Что же помешало? Слишком далеко все зашло. И потом за мной следил ГУК. СБ. Служба безопасности. Кто хотел порвать под подпольем, тот погибал. мудал, как избистов. Вот вы сдались, так сказать, физически. А что у вас внутри? Говоря по-старомодному, как с вашим духом? Возьмите под защиту семью. Я готов заявить где угодно, что украинское правительство в миграции ложь. Верховный провод ложь! Вся ложь! Они же готовы перегрызть глотки друг другу. Собирают кроки со стола американской разведки, английской. Ну а хочешь сытно жить? Делай, что прикажут. А вы могли бы вернуться снова в подполье? Нет. Ну а помочь нам, Николай Богданович. Когда вас ждет Рогозный? В начале сентября. Первые десять дней. бы на засаду И вообще. Я бы новичка не посылал. В учреждениях большевиков от него было больше пользы. Он должен пролить вражью кровь. Тогда он наш до гробовой доски. Доверчив ты стал. А кое-кто улизнул и теперь воюет против нас. Значит, ты не всех ненадежных ликвидировал. А кто их брал под защиту? Смалшайкок! Я не люблю, когда мелят вздор. Поймешь ты, наконец, что условия борьбы изменились. Людей отпугивает наша откровенно фашистская идеология. Рассуждаешь, как студентик. А я и есть студентик. Или служба безпеки забыла, что Клим Рогозный был студентом геологического факультета Львовского университета? Ну почему же? Помню. Понеслась душа в рай. Слава тебе, Господи. Я бывал в ваших краях, освобождал Варшаву. А я начинал с Рязани, В дивизии Тада Ушипустюшко. Сражался вместе с вами под Ленину, В Берлин заходил. О, Юрий Николаевич. Здравствуйте, желаю. Знакомьтесь. По уколниграевски. Генерал Асачи. Сушенцов. Есть. Пожалуйста, прошу. Ну как, добрались? Хорошо. Можно сказать, лично. В селе Варынеш? Появилась банда Мирона, она взорвала 5 домов, убила 17 переселенцев и спалила мост сокол Кристонополь. а потом ушла к вам. Эту банду мы встретили, ее разгромила застава офицера Захарина. Оставшихся в живых бандитов мы передадим вам позже. Доброе. Я информуем об этом польские власти. Есть предположение, что в Гжашевском уезде собрались представители националистичного подполья, где принимает участие представитель западных спецслужб. Кто сказать можете? Ваясняно. Вам ничего не говорит фамилия Мертон. Фамилия Мертон? Нет, ни не сниму я. Обратите внимание, на вашей, и на нашей территории есть много мест, на которых банды чувствуют себя прямо, скажем, вольготно, не так ли? Так, с тем треба согласиться. Раз так, есть необходимость более тесного сотрудничества с вами. Сгода. Согласие Варшавы на той акции мамы. Вот и отлично. По нашим данным, на территории Польши, Где-то в этом районе находится эмиссар американской разведки Мертон. Мы склонны думать, что именно он принимал участие в совещании главарей националистов. Раз есть согласие Варшавы, приступим к разработке операции по выводу Мертона на советскую территорию. Ну что ж, Николай Богданович, надеюсь, мы с вами говорили откровенно. Говорили по-людски. Вы твердо решили нам помочь. Решил. Да. Но я боюсь за семью. Николай Богданович, Повторяю, ваша семья в безопасности. То так. Они одни у меня. Совсем одни. Конечно, конечно. Будем откровенны. Дело опасное. Будьте осторожны. Предельно осторожно. Ясно. Товарищ генерал. Ну что же ты, капитан Альховик, не мог позвонить из Киева. Это не в пограничном характере. Извините, товарищ генерал. Я думал, мало ли, у вас в отряде было сержантов. Да нет, Андрей, я вас всех помню. Всех до одного. Особенно в тот день под Витебском. Страшный был день. Многих тогда не досчитались. И тебя тоже. Давай. Рассказывай. Рассказывай, куда тебя гоняли. Военные пути дороги. Дотянул до линии фронта, перешел. Закончил ускоренные курсы. И в немецкий тыл. Партизанил здесь, на Украине, в Польше. Все больше по части разведки. Войну закончил на Эльбе. Потом опять курсы в Киеве. А затем наш родной брестский отряд. Ну, как он там? Все строится заново. Да, заново. Товарищ генерал, а... ваша семья? Никаких следов. Не успел войти в обстановку, тут как снег на голову. Телеграмма о переводе. Причину выяснил? Не совсем. Сказали, здесь нужен человек со знанием украинского и польского. Ну, не только. позарез нужен хороший разведчик. Вы скажете. Кстати, помнишь, начальник заставы лейтенанта Сушенцова? Как же, на школу сержантов я служил у него. Вот, он здесь, начальник отряда. Вот это новость. да. Ну, а мне во время войны тоже досталась работенка. Разведывательно-диверсионные отряды в немецком тылу. Квартиру тебе выделили в центре города. Располагайся. А, может быть, в отряд Ильи Петровича? У начальства другое мнение. И с ним не спорят. Да, товарищ капитан, не спорят. Так что снимай офицерские доспехи меньше появляйся в городе. Я знаю, ты человек не семейный. Не успел, товарищ генерал. Но есть невеста. Как? Кристина. Кстати, она из этих мест. Сейчас учится в Киеве, в педучилище. Вот как? Да. А когда же свадьба? В следующем году. Ну, не забудь пригласить. Обязательно, товарищ генерал. Да? А Каханова? О, по тебе вижу. Неужто обманул или покинул? Да нет. Когда замуж звал, отказалась. и а теперь... Что теперь? А? а теперь без него не могу. Дура, чего же отказалась? Да мне еще год учиться. А на кого ж ты учишься, а? На учительницу. А что -а -а. а он за человек такой? Хороший. Военный. Офицер. Офицер. А -а -а. а -а. Да. Пограничник. А -а -а. Ты это никому не говори, что он пограничник, а то. Сама поймешь. Но, но. Хорошо, не скажу. А ну стой! Иди сюда. Ты, ты, ты да, чаровница. А вам что? Скажи, скажи, дочка, откуда едешь? Чья ты? Вот. Хутор большая болезнь. Тарасюка. Тарасюка. Да. А Марыля, твоя сестра. Морелля? Моя сестра. А что? Погоняй, старый клев! А -а -а -а -а -а. Пошла! Но! Но! Но! сидите по ночам лазать. Спать не доехать. На том свете отоспишься, старик. Трясть тресла. Тряс, Дыма меча. Холодь, холодь. Пропастность на да вас что вы, батя? господи. Климушка, Дала. Доложили, сестра приехала. Приехала. Ну, зави хочу познакомиться. Ну кто так спешишь? Подожди, утром. Разбуди я то сам. Догадывается. Ага. Ну пусть. Припаяем к нашему делу, никуда не денется. Бог ее ведает. Я. Не бог, а я ведаю. Мне страшно. Что с нами всеми будет? Совсем не соображает, баба. Сколько раз толковать можно? Не обижайся. Спишь? Слышала? Кто это? Успокойся, что так разволновалась? Разволнуваешься тут. Что ему надо от меня? Он скажет. Иди. Он ждет. Ну иди. Да иди же. Ты красавица. Здравствуйте. Наслышан, наслышан. Знаешь, кто я? Догадываюсь. Кто же? Из этих. Из бандитов. Борца за великие идеи украинского народа бандитом называешь. Нехорошо. Сядь. Выпьешь со мной. Спасибо, не пью. А ну, стой! И запомни. послушалась отца, приехала, поступила разумно. У нас руки длинные достали бы и в Киеве. А то мой батька твой знает. Верно. Апанас Иванович. И еще. Хватит большевикам поганить твою голову. Поэтому никакой больше учебы забудь, если хочешь жить. Обещал жениться на мне. Будет и у меня счастье. И у тебя будет, Кристиночка. Только ты не протився. Делай, что тебе говорят. Крим сказал, придет брат Йоген. И поженим его на Кристине, а? Кристиночка. Ну подумай батьки. батьке. Сама в меня тащишь. Крестья. Не хочу. Не буду. Уйду. Уйдешь? Доложишь? Чтоб большевики и меня, и отца расстреляли? Ты этого хочешь? Этого хочешь? Говори, стерва. Говори. Этого! Этого! Этого хочет! Этого Этого хочет! Этого не хочет. Ладно, иди! Далеко не уйдешь! Клим свое слово держит. День добрый. День добрый. Ну, как дела? Шутко по Это хорошо. Прошу сядать, пан Жекаш. Спасибо, Владимир Андреевич. Спасибо. В случае прорыва нарушителей на вашем участке, вот здесь, я перекрою границу от 205 до 210-го погранзнака. Так есть. Ну, а резерв заставил будет действовать в зависимости от обстоятельств. Я Ямам змоги замкнуть ту. Угу. Хорошо. Ну, хорошо, на этой неделе сигнал «Я свой» будет «Красная ракета». Доброго mm. года. Mm. А что касается наших людей, для которых мы откроем окно в границе, то их проход намечен вот здесь. Угу. Mm Ту? -hmm. Да. Ну, а место и время мы уточним по обстановке. Угу. Mm -hmm. Ну, как поживает пани Тереза, как дети? Доброе. Шестко в пожонтку. А я, Нина? Спасибо. Хорошо. Mm. Ну, часть. До видания. Счастливо. Не себя, Не, не себя. Ага. Ага. Опускай. Товарищ торщина, можно спросить? Вы все время с нами. Работа, отбой, подъем. А где ваша семья? Все было, Абдусалон. Невесты, родители. на полтавщик фашист уничтожил под Война. А правда, что весь войну прошли? Правда, Садек? Вместе товарищ майор? Вместе с товарищем майором. И до Берлина вместе добрались. И Карл Хорст охраняли, когда акта капитуляции подписывали. Все вместе. Товарищ старшина, правда что? Вам сам Верховный благодарность прислал. Правда, правда, Абдусалов. И вас теперь в округе орден ждет? Ждет, Абдусалов. Слушай, много орден имел товарищ старшина, а почему не офицер? Все, что я заслужил, Абдусалон, я получил. А должности отпускают не за награды. Вот я старшина. Нужный человек в армии? Нужный. Сколько мне наград, не давай. Был я старшиной, и старшиной останусь. Понятно? <музыка> Сузи Моро, Йоруми, Монда Мондаямби, Болу Сузи Марок. Вперёд! Вперёд! Ты ч? Ничё? Просто так! Ладно, тебе я скажу, Юра. Знаешь, когда я уезжал на границу, моя гульнарод сказала, я тебя буду ждать. Вернешься, сама к тебе приду. Понимаешь? Сама. Ну что, нормальное явление природы. <музыка> Ярохамуш Товарищ старшина. Шмо забой, то очень краску -то У нас государство интернациональное в Товарищ старшина. Ефимов, сейчас. чтобы вечером все здесь убрали. Разрешите обратиться. Говори. Я знаю, на почту едете. У меня просьба. Я сам прям полетел бы на почту. Давно письма жду. Там будет видно, Ковалев. Продолжайте. Юра. Обрадуется почве. Моя Надюха письмо прислала. А вы пока за газетами ходили, я успел прочитать. Абдусалом тоже получит от своей гюльнары. Хорошо, когда есть кому писать, Юра. Это очень хорошо. А я Абдусолома плясать заставлю. А он не станет плясать так. <социклонная музыка> да, черт возьми, век живи, век учись. А ничего, Юра, у тебя еще все впереди, и ты еще себя покажешь. Служба дело серьезное, сам знаешь. А ты, солдат, хороший. В общем, я в тебя верю. Оп, Держи его! да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, А что, старшина? Чья взяла? Дурак. А что ты надеешься? Ведь вы же мертвецы. Значит, не желаешь отвечать на наши вопросы? Напрасно. Перед тобой ведь совесть украинского народа. Передо мной предатель народа. И плачи. Подлюка! Москалям служишь! Они а самосильны, Украине! Мюнхене. Ваша Украина! Ну, готовься к смерти. Ты ее заслужил. А ну загнуть ему глотку! Люди! Подумайте, что вы делаете, еще не портал! не было, товарищ майор. Почты. А ну, что ты как в рот воды набрал? Ты знаешь, кем он был для меня. Майор Сушенцов. Свередов. Слушаю, товарищ генерал. Это я вас слушаю. Наставу переживает гибель Ковалева. А Леваде ничего не известно. Что предпринято? лично и докладывайте есть товарищ генерал дахарин садись Поскольку операция «Сокол» привязана к твоему участку границы, завтра в 21.00 в течение 10 минут открыть беспорядочный огонь. Ну, а что объяснить людям, товарищ майор? Из Польши ожидается прорыв банды. Вы ее отпугиваете. Слушаюсь. Да, польская стражница информирована. Они тоже пошумят. Ясно, товарищ майор. Огонь! Надо было поменьше маячить. Засветимся. Правильно, Мирон. Ну, вон, видите. Давай, уносим ноги. Что стряслось?